Это вот, конечно, мне не нравится. Что... Ну вот она самая редкая гривна. Очень маленький тираж у нее. А на следующий день после посещения барахолки мы поехали в антикварный магазин в Одессе. Здесь очень много всего можно посмотреть и прикупить. Если тема антиквариата, монет, инвестиционных и юбилейных вам интересна, то продолжайте смотреть это видео. Поехали! Итак, ну вот этот магазинчик, хобби. Давайте зайдем, глянем, что же там внутри что я вижу тут огромное количество разных старинных чашек, фарфора, посуды, монет юбилейных. На самом деле моя тема больше обиходные монеты Украины, но юбилейные монеты тоже интересно. Вот видите, там даже есть одна какая-то гривна необычная. Ну давайте посмотрим, какие у них есть юбилейные монеты. Может быть что-то редкое. То, то, чего у меня нет, я могу положить к себе в коллекцию. Коллекционер альбом для юбилейки. У меня еще его не покупал себе. Как вам качеству это я купил его как-то просто Дрехма есть драфма это первая монета которая покупал в вашем магазине здесь ну, а сколько стоит сейчас 300 такая гривен. 300 гривен а можно альбомчик прислать может быть что -то. конкретно эта монета у меня есть ну, может так, быть э -э что-то и возьму из этого мол, по украине только тут, как минимум. Короче, много разные тома так. ну на самом деле вот так юбилейные монеты Украины в альбоме «Коллекционер» смотрятся довольно круто, так как ячейки подходят под монеты, оно все закрыто вот этим пластиковой защитой. Но я как для себя выбрал монеты Выпущенные уже после 2004 года. Они выпускались. Каждая монета в капсулах. Ее можно было купить в банке. И я из этих капсул монетки не достаю. То есть, потому что если доставать монеты, укладывать их в такой альбом, все-таки это не родная упаковка. И э, я не храню в подобном альбоме данные монетки. Это мы увидели третий том альбома. А вот так выглядит первый том. На самом деле довольно прикольно. Я бы, наверное, с, а, сам вкладывал так юбилейные монеты, тем более они выходили в мешках и не всегда там, их сразу э, добавляли в капсулу. И э, вполне э, нормально хранить вот в таком альбоме. Здесь мы видим самые-самые первые 95-х годов, еще карбованцы, когда у нас были, и потом обычные монетки наши. Тут, конечно, есть очень малотиражные и дорогие монеты. Э, на самом деле, обращайте внимание конечно же на тираж юбилейные монеты, потому что те монеты, которые самые ранние в первых и в маленьких тиражах они конечно продолжают расти в цене но только в отличнейшем состоянии по состояниям я рассказал на своем канале есть у меня отдельный ролик как определить состояние монеты ну конечно желательно чтобы они были вообще в пруфе чтобы они были не, не в обороте не были он циркулает ну и вот еще тематика мне нравится то есть например флора и фауна довольно интересная тема особенно ранние монеты но очень и очень сложно найти их в достойном состоянии. К сожалению, те монетки, которые продаются везде, очень в плохом состоянии. Это на каких-то барахолках, на каких-то даже в клубах коллекционеров стараются избавиться от плохих монет. И хорошую монету можно найти только по договоренности, либо можно купить ее на Виолете, предварительно посмотрев состояние и попросив все-все-все дополнительные фотографии. Я рекомендую эту площадку для покупки юбилейных монет Украины. Ребят, заходите на Violet в раздел юбилейных монет Украины. Обязательно смотрите, какое состояние монеты. Пишите вопросы в комментариях к лотам, чтобы вам добавляли фото с разных сторон. Помните, что состояние монета это очень-очень важно. И лучше лишний раз спросить фотографию, чем потом доказывать, что вы не видели фото, у вас ничего не увеличилось. Спросите, подстрахуйте себя. Ссылочку на сайт я оставлю в описании. Переходите. И давайте перейдем к раритету в этом магазине. Поехали. Ну Вот она самая редкая гривна. Очень маленький тираж у нее деревянная. 26, гляньте, какой рельеф. Просто невероятно. А кто делает это, не знаете? Такие прям сувениры. Флас. Пользуются спросом. В основном люди берут. Вот эти вот. Или так себе. Mm, как, как туда? Все потихоньку берут. Но не так, как, допустим, там 5 лет назад. Во-первых, интернет, во-вторых, онлайн, в третьих, магазин при нас банке. Так что.. То есть уже вот эти монеты так сложнее продать, да, чем. Ну, чем было раньше раньше, раньше был только нас банки все а сейчас кроме уполномоченных банков кроме нас банка еще пять банков имеет право про продажи кроме того я же говорю онлайн кроме того магазин сейчас магазин онлайн как вы услышали мнение человека с большим опытом по продаже юбилейных и не только юбилейных монет. Действительно конкуренция растет, поэтому выбирайте тематику ваших монет, если вы хотите на этом зарабатывать очень-очень аккуратно, и делайте классные предложения своим покупателям. Об этом я больше рассказываю, как заработать на монетах, на втором канале Монетамания. Ссылочка на него будет в описании. Обязательно подпишитесь. Кстати, в последнее время появилось огромное количество разных жетонов, которые продаются и на площадке Виолетти, и в других магазинах. Здесь также есть подобные покупки. На самом деле, они подходят на подарок людям, которые не так тесно связаны с нумизматикой, коллекционированием, как мы. Давайте посмотрим такие жетоны. Что можно на подарок покупать тем, кто не коллекционирует монеты, а вот что-то чисто сувенирное. Это, конечно, природа, флора, фауна. Я рекомендую монеты Украины с этой тематикой брать, потому что они интересные, они тематику продолжают, тиражи есть не очень большие. И, конечно, это всегда красиво, плюс можно продать людям, которые не занимаются монетами, а просто как на память или что-то красивое. Вот эта каска, которую нам предлагали на Старконке за 600 гривен в таком э, убитом состоянии. Постоянно посмотрите, какая ржавчина. Э, ну, в очень плохом состоянии. Давайте посмотрим, сколько она стоит в этом магазине. 350 гривен. Вот такая каска. Инвестиционные гривны серебряные. Вот, Конечно, их надо покупать не по одной штуке желательно, а чтобы у вас был в запасе серебро и на курсе, собственно, серебра и зарабатывается. Но они у нас классно, что выходят по годам разные, но единственный момент, что дизайн-то у них одинаковый. Вот это вот, конечно, мне не нравится, что сделали бы они что-то красивое, это было бы, конечно, короче. покруче. Вот мне они визуально очень нравятся, высокий рельеф, унция 1300. В таких магазинах мне очень нравится, что можно подержать в руках или посмотреть более детально. Вот такие изделия, в данном случае это графин, очень красивый и в серебре он сделан. Но ну, Единственный минус таких покупок, то что они в магазинах очень дорого стоят, довольно прилично. Конечно, лучше бы такую поискать на барахолке. Потому что антикварные магазины, собственно, зарабатывают на том, что они продают или перепродают. А на барахолке возможно купить по себестоимости, по весу серебра, плюс по весу э, металла. Поэтому бывает выгоднее. Но в любом случае важно всегда знать цену того, что вы покупаете. Это монета, это серебро, это что-то другое. То есть Вы должны ориентироваться в рынке. Ну, об этом я более подробно рассказываю на втором канале Монета Мания. Там именно то, как можно зарабатывать на монетах. Я думаю, будем добавлять туда немножко и антиквариата. Ну, обязательно подпишитесь на канал Монета Мания. Ссылочка будет в описании. А сейчас я предлагаю посмотреть небольшое включение с пляжа Аркадия. Как там красиво! Спасибо всем за просмотр этого видео. Ставьте лайк, если оно вам понравилось. И до новых встреч в эфире. Всем пока, друзья.